Будет трансляция или нет? Нет, просто на карту. А? Grazie a tutti. Вот себе отработал. Merci. Ты у Это штрафчик. Значит, у меня брачка, я играю из дома. Там может случайно нет? <связывая> -то, а, точно я же -то специально ее включил. Смотрите, не открывали. <связывая> Я хорошо. Obrigado. Yeah, we can The other Сейчас что я играю? de sí. sí. Ну вот. я знаю 5 Мне ну, Хорошего положил. — Контролировался. — Ну да, в общем, согласен. — Ну, меня наказало за Go cool. with yes. черный, а бортов в среднем Нет, Все в Так, у нас 5-4, Четыре до три. Семь. Слушай, ты ж не белого там подсмотрел. Там было три. Там был Чуть трогать. Это нету штрафа? Нет, это свой. Это свой штраф, а? угол. А. А. The book can be a Please. Профессор, я good news. У нас 12.8, да? <связывая> Слышь ты сказал я сказал что Сейчас это самое? Сейчас ты что в руки, вот систему... О, систему могу? себе! Нужно еще и красный подкатиться. Да? А если упадет красный, Он не считается, да? Ну ты сейчас же заказываешь шаром. Закажи оба, вот оба считают. А если оба не забью? Нет, не лучше. Понял, мне просто до черный шаром. А сейчас я могу просто забить Сейчас просто, да. Ну-ка, черный достаем. Черный достаем. Так, это получается у меня сейчас 3 и 3. 6. Почему 3? Ты сейчас... Нет, я черного забил. Сейчас еще черного заберу. Смотри, а ты 3, 3, 6, 8, 14. Сейчас его оба забивать вперед. Можешь, если закажешь, сколько будет? Удвоенный, красный. Будет 4 очка. 4 очка. Оба, оба в клубе сидят. Он не считается, да? Зачем мне? Ну там баром стоял. Я просто не исполнил. Так, 12-14. Yeah, Mr. Dave Еще тогда еще. Давай, давай, давай, давай. что ж ты сучка? Я прокачу минут 30 по 6 Продолжение Он будет купаться. Ну, ешь да, контроль. Дурачка. До вокзала, На по времени, да, такси? По ну, такси? Так, ну, будем считать, что пробка, да, сейчас пит. Ну, 20 минут мне него надо, доказать, чтобы уж... Нет. И... Сколько времени уже? Женой? Не, не, еще полтора часа. Угу. Ну, сейчас доиграем, да поедем. Сколько подкарься единой? Не убирайте. вы как-то хорошее. I mean the screw <laughs>